Всем привет, ребят! С вами Слава. Вы на канале Декатлон ТВ. И сегодня я хотел бы поговорить с вами по поводу спорта. Каким спортом я занимался у себя дома и какие виды спорта популярны в Америке. Начнем, наверное, с первого. Дома я занимался разными видами спорта, и некоторые из них хочу вам порекомендовать. Первое, чем я занимался больше всего 8 лет, я занимался вольной борьбой. Абсолютно офигеннейший спорт. Развивает все группы мышц, мыслительные процессы, и э, в каком-то степени вы еще сможете с кем-то там даже и побороться. Плюс с борьбой можно уйти в разные направления, э, типа ММА или... Еще где там можно побороться. Мне очень понравилось, очень рекомендую борьбу. Если кто-то хочет э, чем-нибудь заняться, попробуйте борьбу офигенно. Единственный минус: что вам нужно будет обниматься с путыми мужиками, но это для кого минус, для кого плюс. Второе, чем я очень много занимался, это бег. Очень много бегал, с утра, в 5 утра вставал, занимался пробежками, возвращался домой. Настроение просто после бега кайфовое. День кажется, раза в два длиннее, чем он есть. Без бега, ну и к тому же очень хорошо для здоровья, поднимает вашу выносливость и э, укрепляет мышцы ног. Дальше я занимался кикбоксингом порядка одного годика, фирменная двоечка. так. А, кикбоксинг тоже классный вид спорта, тоже поднимает дыхалку, развивает мышцы, ну и к тому же а, как вид самообороны прямо очень-очень класс. Это я вам тоже бы мог порекомендовать. Ну, и, наверное, не будем брать в расчет э, волейбол, футбол. Это виды спорта, которыми вы все занимаетесь, наверное, в школе, э, в университете, в колледже. И, как бы, они всегда идут э, на протяжении вашей жизни. Поэтому этими спортами, конечно, тоже занимаюсь. И больше всего мне нравится, конечно, волейбол. А теперь по поводу спорта, которыми занимаются в Америке. В Америке самый популярный вид спорта, э, как вы, наверное, догадались, это американский футбол и бейсбол. Бейсбол, кто не знает, это у вас есть бита, и вы отбиваете шары. В общем, бейсболом здесь просто фанатеют. Я, кстати, работал на бейсбольном стадионе, продавал там, короче, картошечку, пахлаву медовую, креветки рапаны. А, круто, очень круто. Настоящая прям тусовка. Люди собираются, там разные покупают билеты. Билет в среднем на бейсбол стоит от 50 до 100 долларов. Обязательное условие, что меня удивило. В американском бейсболе перед каждым матчем кто-то поет гимн, все встают с рукой на сердце и... Все замирает, абсолютно все замирает, никто не продает еду, никто никуда не ходит, все стоят, смотрят э, гимн, слушают, и потом начинается игра. Игра кайфовая, но я так до конца в правилах не разобрался, знаю, что мяч постоянно куда-то летает, и, честно, сходить один разок было бы, наверное, интересно, но, в принципе, как спорт, почему-то мне он не был слишком интересен. А, второй американский футбол, я пока что не был на матче, но очень сильно хочу сходить, а, как вы понимаете, это... Тот же футбол, причем в Америке называют футбол, это именно американский футбол, а на наш футбол называют сокер. Ну, как вы наверное знаете, американский футбол чем-то похож на регби, тоже там есть мяч, нужно пронести его на территорию противника. Не буду углубляться в правила, я их сильно хорошо не знаю, но спорт тоже довольно интересный и прямо очень популярный. Есть в Америке один день, вот так вот он называется. В этот день проводятся самые крутые э, футбольные, э, американско-футбольные матчи и бейсбольные. И прям здесь устраивается слишком большая досовка, вроде как даже и даже праздник. И лично меня что удивило, что в Америке я не смог найти площадку. Типа турнички, брусья, чтобы потягиваться, поотжиматься. Я вам хотел даже какие-то трюки показать, но их просто нет. Я разъездил по всем районам. Нету, нету, ребят, нету. А что есть, это вот такие вот а будем говорить по-американски, вот такие вот футбольные поля для нашего футбола. А, причем здесь не так уж и много людей занимается. Я здесь в этом месте был уже раз, наверное, 10, и всего два раза я видел здесь играющих в футбол детишек. А фишка в чем, что дети в Америке не имеют права ходить без взрослых, и детей вы на улице здесь вообще никогда не увидите, только с сопровождением взрослого. Ладно, ребят, что-то я заговорился. Если вы... Планируйте чем-то заниматься. Нужно заниматься это не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Придумайте секцию, займитесь спортом. Это полезно и всегда будет хорошо для вашего здоровья. А я буду бегать. А на этом все, ребят. С вами был Слава, канал Декатлон ТВ. Ссылочки в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.